Всем привет! С вами Ангелина с канала Каталина Энд Лиза. И сегодня я сделаю обзор на замечательную игрушку Ферби. Ферби это прекрасная игрушка. Он интерактивный. Вот. Сегодня я вам покажу моего Ферби, а также покажу вам приложение для Ферби. Вот. И давайте уже... Разбудим, разбудим. Как видите, у меня Фёрби характера принцесса. Вот. Я ей привязала на ушки бантики. Угу. Сейчас я их сниму и покажу вам, да, как выглядит Фёрби без всех этих аксессуаров. Вот я сняла с ферби все аксессуары, которые я не добавила. То есть бантики и резинки. Вот. И сейчас я вам буду подробно показывать фербика. Ушки у ферби. Ушки у ферби мягкие. Вот такие. Они твердые и пластиковые, а на самом деле они мягкие, такие, как твердая резина, прорезиненные. Глазки у него такие okay. тамагочи, то есть Ферби разговаривает на языке Ферби, и большинство его ну, эмоций мы можем понять только, обычно только по глазам мы понимаем большинство его эмоций. Фёрпи может запоминать наши слова и произносить их. И мы можем выработать ему характер болтушка, а также много других характеров. О них я расскажу немножечко попозже. На голове у Ферби имеется вот такой вот хохолочек. Его можно перебирать и даже можно заплести косичку. Как вы видели, я ему заплетала, но сняла. Имеется хвостик, за который можно подтянуть. Давайте я вам продемонстрирую. такие вот у Ферби мягкие лапки, а, у них есть бонус в том, что они как бы, мягкие, приятные, их приятно трогать, а есть минус, это в том, что они очень быстро загрязняются. У Ферби имеется клюв, который, который умеет открываться, он вам это демонстрирует, вот. и мы можем мы его кормим. Также вот здесь вот у шорби над глазками имеется датчик освещения. Если его закрыть, то чисто теоретически он должен уснуть. У меня почему-то ни разу не получалось. Наверное, надо держать подольше. Вот видите, он не засыпает. У ферби бывают абсолютно разные <свят> расцветки. Ну, например, вот такой вот. У него он такой малиновый. На кольный, он кажется то фиолетовым, а на самом деле он такой малиновый, с желтым и голубым. Сейчас я вам покажу, что делать, если вам надоел характер вашего ферби. Берем ферби. Сейчас я сделаю немножечко по-другому. Это называется полный сброс ферби. Мы берем ферби, переворачиваем его, открываем рот, нажимаем на язык и тянем Пока у Ферби погаснут глазки. Вот, вот наконец-то я дождалась. Теперь наш Ферби просыпается. Он стал таким. Как было, когда я его только открыла. А, внимание, если вы сделаете так с вашим Фарбибум, то он забудет все. Он забудет имя, которое вы ему дали в приложении Фарбибум. И все остальное. Теперь расскажу о характерах. Их шесть. Это принцесса Вредина. Злодей, музыка, певец, танцор и болтушка. Вот такие бывают у Ферби характеры. Теперь давайте я вам продемонстрирую приложение Ферби. Вот так вот оно выглядит. Нам показывают, что нужно перевернуть телефон. настраиваем Ферби. Ну вот я надеюсь вам видно и сейчас я покажу вам первую опцию. Это киностудия. Разрешаем. А, снимаем нашего Фербика. У фёрбик моего сегодня не первая съемка уже. Короче, я не понимаю, как это работает. Давайте я вам покажу а, кладоварь. Сейчас мы будем кормить нашего фербика. А, ну, давайте его накормим армузиком. Да, ферби не долетела. Давайте сейчас попробуем. не получилось да что, да что же такое и теперь у нас не получилось да что же это такое давайте я тогда выдерну телефон вот еще раз попробуем да что же такое сейчас я попробую приключиться к Ферби так, ребят, у меня получилось. Ну, как-то так. Теперь давайте дадим ему что-то несъедобное. Ну, например, вот это. Не знаю, что это такое. Ему не понравилось. Давайте теперь зайдем усыпление Ферби. Мы должны таким образом ус... Давайте зайдем в режим бумбокс. Это последнее, что я вам покажу, и все. Сейчас мы с еще раз покажем. Это Сергей Нович, он все, ставьте нам лайки, подписывайтесь на наш с девочками канал и пишите нам ваши замечательные комментарии. С вами была Ангелина с канала Каталина Эндлиза. Всем до новых встреч, всем пока!